Вот так-то лучше. Почему ты сеешь весь души, а не тратишь их после убийства босса? Ты же сейчас 50 кадуш проедешь и сгоришь. Ну нахуй ты это сказал? Да ты виноват. Красава.